Понять, какая сила вышла с тобой на контакт, и какая качается твою информацию, можно лишь только напрямую, через личный диалог. Для этого есть различные инструментарии, чтобы не ошибиться в этом диалоге, диагностические инструменты. Руны, тара, маятники и так далее. Каждый магический инструментарий, как магический оператор принадлежит какой-то определенной системе. А это значит, что тебя будет тянуть в большей степени использовать тот инструментарий, а не этот. А если, например, мы говорим о древних божествах Шумерского, Акадского Египетского Пантеона, то, скорее всего, это будет принадлежность к картам Тара. И из всего богатого инструментария ты будешь выбирать именно его. А если мы говорим о обычных игральных картах, потому что очень многие люди считывают информацию именно через них, то, скорее всего, речь идет о... Ну, скажем так назвали бы близкие к человеку простейших силах, которые у нас в традиции называются чертями и бесами. То есть это первичные силы, которые здесь курируют определенные грани бытия. Руны соответственно, это принадлежность к северному пантеону, к северной традиции, если тебя в большей степени тянет считывать информацию через этот источник, то скорее всего тебя, Тянут к себе именно северные боги или боги языческие и так далее. Каждый инструмент принадлежит, привнесен в этот мир какой-то определенной силы, какому то определенному пункту. Если тебя вдруг несоизмеримо начинает на что-то тянуть, следует об этом подумать. Как намек, какая сила через тебя работает, раз. Через диалог. через контакт через прикосновение отдачи, прикосновение отдачи, налаживается связь со своей силой. Их огромнейшее количество имеющих представительства в этом мире, никогда нельзя сказать, либо-либо, вот это могут быть боги совершенно неизвестные, это могут быть сознания абсолютно не проявленные в ментале нашего мира, и тем не менее они присутствуют. Дальше начинается процесс договора, этого не надо бояться. Потому что ни одна сила она не нарушит договор, если человек добровольно сам не согласится быть проводником определенной информации. Это нужно согласиться, причем предложить себя самому и по закону трижды предложить, трижды захотеть и трижды сказать хочу, готов. Понятно объяснил? Да. Это что касается себя, что касается кого-то другого. Считывание, какая сила стоит за человеком, обычно приходится практика. То есть чем больше ты общаешься с представителями различных сил, тем в большей степени учишься их идентифицировать по внешнему виду, по манере изложения речи, по направлению мысли, да, по запаху, это определяется. Да? Система одна, чем ниже по повибрационно эти силы, да, которые здесь называются демонической природой, чертями и бесами, тем хуже человек, тем более он мерешь. тем меньшей степени он заботится о себе и о своем бытии, о своем физическом теле и скажем так о чистоплотности. чистоплотность яркий показатель, да, если чисто по внешнему, виду. чисто по внешнему виду манере изложения мыслей. Понятно, что чем более организованная, информационно организована информационно организованная система, тем в большей степени у нее есть связь с другими информационными системами, тем в большей степени это отражается и на его проводнике. Интеллект начинает развиваться. Медленно, но постепенно у человека начинает развиваться интеллект, меняются приоритеты в получении информации, меняются источники получения информации. Если раньше например, человек любил там, фэнтези и художественную литературу, то тут переходит на публицистику, на научную литературу, она становится ему больше интересна. Он пытается взять информацию в сжатой форме, а не в разбавленной в эмоциональной среде и так далее. То есть смотреть надо, всякий раз надо смотреть. Вообще приходит с опытом. Приходит с опытом, опять же, мы условно выделяем два базовых канала, канал Диониса и канал Феба, на которых работают мастера и на которых работают сознание людей, но внутри этих каналов огромнейшее количество других систем, других каналов, других богов чтобы более точечно, более инъекционно определять, какая сила, какой бог стоит за тобой или за другим лицом, с другим лицом путем наблюдения, а за собой путем диалога только по-другому не выяснить. другому не выяснить и проверять или перепроверять, потому что есть, например, силы ну, скажем так, достаточно низких вибраций, которые очень любят рядиться в белой одежде. Есть, есть, есть методики, как это все дело вычисляется. Прежде всего, по своему собственному сознанию. Если тебя тянет на интеллект, если тебя тянет высь на науку, на, на изменение мира в глобальном смысле, то это именно в глобальном смысле, то это можно совершенно смело сказать, что за тобой стоят силы высоковибрационные, которых интересуют цивилизационные процессы. Если тебе вдруг уходишь ты в свои мелкие мелкошкурные интересы, если в тебя появляется много личных предпочтений, это говорит о том, что силы скорее всего низковибрационные, потому что они давят на, на, на нижние тела, на уровень твоего подсознания, они заставляют тебя в большей степени думать о себе, чем о благе народа. Да? Вот таким вот методом. Диагностика. Вот я всегда доверяю диагностике, потому что она меня никогда не подводила. Диагностика через определенный инструментарий. У меня есть связь со, с северными богами, поэтому я на руны могу абсолютно положиться. И руны мне никогда не подводят. как четко, как есть. Да? Вот. Если у вас есть такая связь, то вы тоже доверяйте этому каналу доверять этой системе. Но опять же, каждый находит свой, свой инструментарий, потому что можно не доверять собственному разуму, можно не доверять собственным желаниям, И правильно. Не надо доверять. Неизвестно, под какое влияние они попадают. Но магический оператор, который принадлежит богам, защищен от воздействия любых других систем. Балакон. Если у тебя есть связь с этими богами, то магический оператор в твоем случае будет работать как часы, в тик, -тик да? нужно доверить, если вы занимаетесь руном да, или другим системам, другим методом, другим инструментом, с которыми вы работаете. Как лозоходец, который идет с лозой, чувствует воду, он знает, это здесь, ему лоза показывает, лоза это часть природы, то есть он в этот момент становится прямейшим каналом между миром природы и своими собственными руками. И лоза ему показывает, копа здесь, вода здесь, а ученый муж, который приедет с прибором, может показать не здесь, а здесь. И будет неправ, потому что если человек хорошо связан с этими силами, он увидит, что здесь вода, он не просто лоза ему покажет, он что-то почувствует, он по всем предметам почувствует. Вот здесь селятся птицы, да, птицы всегда селятся над источником воды, то есть он не только по лозе, но и по косвенным предметам это все увидит. Почему? Потому что верит, знает, чувствует прямой канал между миром людей и миром природы.